«Русская сатира. Первая революции 1905-1906 годы. Государственное издательство. Ленинград. 1925 год». Составили Бациновский и Голлербах. Место предисловия. Ничто не могло под луной, вот, когда читаешь новости о том, что задержали гражданина, который держал неведомый плакат, невидимый плакат, на котором были написаны хулы в адрес известного лица. И уже не знаешь, что это Салтыков-Щедрин, то ли относиться к этому как к шутке, то ли это правда. Когда читаешь, что задерживают человека, который держит бумагу, на которой написано ругательство неизвестного адрес кого, не будем произносить это ругательство. Но гражданина задерживают, тянут в околоток, простите, в участок полиции со словами «Мы сами знаем, кто у нас». И дальше следует ругательство. И все это было, было незадолго до распада Российской империи, в период Первой Русской революции. Передо мной журнал «Зритель», дорогие зрители канала «Послезавтра Тифау», «Шестой номер». И вот, не зная обстановки в те времена, нельзя понять, почему на нем изображен простой носовой платок. И на другой странице рассказ о человеке, который виноват лишь в том, что у него был платок в руках. Итак, рассказ. Текст рассказа «После обеда». Там два приятеля ведут горячий спор о том, имеет ли право российский гражданин сморкаться. Цитата из рассказа. Так, а имеешь ли ты право сморкаться? Ставит приятель вопрос ребром. Полагаю, отвечает другой. Не полагай, а ответствуй. И ты не имеешь никакого права сморкаться. Ну, если в присутствии суп четвертого класса все равно. Позволь, позволь, не позволю. Чтобы сморкаться по твоей теории, требуется предписание циркулярное или сепаратное. Мало того, имеешь ли ты право вынимать платок? Какой платок? чтобы сморкаться носовой. Ну, полагаю, что это также зависит от особой вздор. Не имеешь права даже вынимать платка. Где циркуляр? Где это твое право? Не запрещено, а дозволено, а? И вот, для того, чтобы понять, о чем идет речь, мы видим, что в годы Первой Русской Революции, когда государь даровал Конституцию дорогим россиянам в очередной раз, Происходило то же самое, как сейчас, когда арестовывают за неведомые плакаты, за невидимые плакаты, за плакаты с ругательствами неизвестного адреса кого. Тогда, когда в поезд на царском селе, селе, селе остановившийся в царском селе, приехал статс-секретарь победоносцев, задержали маленького человека за то, что он бегал по перрону и махал платком. И власти, задержавшие его, и полицейские, которые потолщили его в околоток, не могли понять, возможно, это орудие покушения на статс-секретаря Победоносцева, или, возможно, на плакате тоже написано неведомое слово. Как бы то ни было, сегодня, изучая книгу, которая по некоторым сованиям Труднодоступно в обычных российских библиотеках, да и в Ленинке, мы увидим, что сатира нынешняя очень похожа на ту сатиру, которая была в годы первой, но не последней русской революции. Давайте же проследуем за мной, читатель, в этот увлекательный путь. Глава шестая. Сатирический обстрел Зимнего дворца и царя, воспоминания о царе Медасе. К серксе, Людовике XVI и других сказочка Федора Сологуба о Лягушке, журнал Спрут, Намеки на Николая II, Царь Берендей, Император-провокатор Кто он? Угрожающие предсказания царю. Советы уехать за границу. Проглядывая страницу за страницей сатирических журналов, вы чувствуете, как на них отражается уже создавшееся в обществе, но неформулированное впечатление предчувствия надвигающейся большой грозы – бури. Черные волны с красным отливом бегут, становятся все более и более грозными. Показав волны выступающего из берегов моря, уже знакомый нам журнал «Зритель», а позднее все другие журналы той поры демонстрируют и стоящих на этом берегу Слепых от рождения, слепых безнадежно, но считающих себя зрячими, богатырей, благодетелей народа, всех тех, которые называют себя обладателями секрета, как спасти Россию, вернее же самих себя от приближающегося потопа, всех этих действительных и недействительных, тайных, свертайных советников вплоть до самого до того, кому они советуют и кем они держатся. Постепенно раскрываются главнейшие пружины старого самодержавного режима и, прежде всего, сам царь, благочестивейший, самодержавнейший, царь польский, великий князь финляндский, царь казанский, царь астраханский и прочее, и прочее, сам Николай II. Когда февральская революция покончила самодержим, многие близорукие, не чувствовавшие того напора, который шел из недр уже с организованного пролетариата, искренне были удивлены тем, что переворот произошел так просто. Казалось, обидшавший трон рассыпался от первого, самого легенького дуновения революции. В 1905 году он, однако, представлялся еще крепким. Для весьма значительной части русского народа, для несознательной деревни особенно, царь, помазанник Божий, по силе и власти представлялся существом высшим. Бог на небе, царь на земле – убеждение в течение целого ряда веков, переходившее от поколения к поколению. Из поколения в поколение проводился всякими средствами какой-то массовый гипноз в этом направлении. Пышно обставленный культ коронаций, особый стиль, особые выражения, которыми сопровождалось даже в газетах самое имя царя, всегда говорившего о себе «Божию милостью мы», большие буквы, которыми печаталось его имя, выражение «изволил», «имели счастье», «пиетет», с которым преподносилось каждое его слово. Все это создавало представление в массах, конечно, о каком-то исключительном величии монарха о его почти сверхчеловеческом могуществе. Когда на выставке исторических портретов Дягелев показал портрет Павла I во весь рост, очень многие были поражены его маленькой ничтожной фигуркой, так не соответствующей тому образу императора, который у многих сложился в результате длительного исторического гипноза, внедрившего массам представления о царском величии сильный, державный. Вот каким был наш царь в представлении несознательного народа, видевшего его портреты, но никогда не видевшего даже в столице самого царя. Церковь заставляла молиться благочестивейшим, самодержавнейшим, а супруг его тоже благочестивейшей государыни. Повсюду слышался гимн, в котором говорилось, что он царствует на страх врагам. Все это до такой степени гипнотизировало, что люди не замечали не только многого в обыденном внутреннем быту, но даже того, казалось бы, всем бросавшегося в глаза факта, что монарх, хотя и царствует на страх врагам, но враги его нисколько не боятся. По инициативе Синода верноподданные за каждой церковной службой только просили Бога оградить его на всех путях его святыми ангелами, да ничтоже успеет враг у него. Вера в царя? в 1905 году, была еще настолько сильна, что Гапон мог провести к Зимнему дворцу толпы рабочих, надеявшихся найти здесь разрешение своих интересов и нужд. Кровавая бойня, разыгравшаяся на Дворцовой площади, разрушила много иллюзий, но не все и не у всех. Итак, нашим сатирикам необходимо было направить все силы для того, чтобы упразднить, прежде всего, веру в этот фетиш. Показать священную особу монарха вне того фимиама, которым его окружали, представить его подлинный лик, без сияния, без нимба. Начать откровенно прямо с нашего, персонального, по цензурным условиям того времени было более чем невозможно. И вот сатирические журналы пытаются подыскивать примеры из очень и очень далекого прошлого. Так Гусев-Оренбургский например припомнил миф о знаменитом фригийском царе Медасе, начав свое стихотворение с маленького вступления общего принципиального характера. «В былые времена наивны люди были, как дети малые, с утра и до утра толпами царей приветствовать ходили и преданно кричали им «Ура!». Так было в древности с народными толпами, в Европе, в Азии и повсюду, где в тот раз, народом властвовал со слинными ушами, неограниченный какой-нибудь мидас. В те дни была неведома свобода, еще не наступал век вилы топора. Среди голодного и нищего народа была для Цезарей счастливая пора. Они ведь к подданным добры, медасы эти, С народа нищего сняв тощую сумму, Даруют милостиво крнукт, нагайку плети, шпицрутанное оковую тюрьму. Судьба, насмешница, коварная персона печально им готовила удел. Проказник Фигаро под золотой короной, и хуши длинные случайно подсмотрел. И вот прощай, наивная легенда! Какой с тех пор себя не окружал Медас, разгневанный усиленной охраной, каким сатрапом власть не поручал, как угрожающий не шевелил ушами, вдали и вблизи, и с толстой толпой, народ кричит упорно пред дворцами. «Долой, Медас, долой!» Корней Чуковский начал, в свою очередь, переводить басенки Томаса Мура. В эстеренном приложении к своему журналу «Сигнал» он напечатал басенку «Огнегасители», а рассказывал с этой басенке как «Владыка Персии, могучий, был чрезвычайно поражен, когда узнал случайно он, что неприятелем, как тучий. он окружен со всех сторон». А дальше вышло вот что. «Огни, священные пожаром». Враги пред шахом развели, но он владыкой был недаром и их сразив одним ударом изгнал из оческой земли. Огни поклонники бежали, а но их огни они горят, они горят и их едва ли веление шаха устрашат. Они горят и шах со страхом теперь уж думает капут. Но в этот миг пред нашим шахом рабы бледнее пристают и после низкого поклона кладут гасильники у трона. И снова Шах сидит в тьмах, и снова славит он Аллаха, ведь изо всех даров его тьма драгоценнее всего для Шаха. А посему вокруг дворца, машин гасильных без конца, они как войско настороже чуть огонёк они туда, и он уж гаснет навсегда, но время шло, и раз, Боже, и великий Шах гулял в гостях, а пламя тихо разгоралось, и к дворцу неслышное подкралось, и трон сгорел. И от же зла одна осталась зала А что ж, гасители, Ужели они не встали на врага? Уже ли им честь недорога? О, все бы они на бой поспели, да сами бедные сгорели. У шахи, чур не обижаться, мы получение вам дадим. Во веки впредь не доверяться огнегасителям таким, Что сами могут загораться. На фоне декабрьских событий нашего 1905 года сказочка эта была особенно поучительной, так же, как и другая басенка того же Томаса Мура, переведенная тем же Чуковским и повествовавшая о маленьком Великом Ламе. Великий Лама очень мал, ему лишь годик миновал, и говорили все в Тибете, и говорили все в Тибете, когда взошел он на престол, что первый у него едва зубок пошел, а может быть второй, а может быть и третий, не более. Да сильно этот счет у всех историков великий спор идет. Тибетцы так его любили, что если бы для его игры понадобились вдруг шары, то головой своей они бы отрубили и ламе подарили. Все было хорошо, но вот уж третий год идет. И маленький Великий Лама становится несносен прямо. То генерала хватит за нос, то ножку герцогу подставит, то князю дряхлому до слез мозоль заветную отдавит.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 Вот так и так, петиция гласит, мы все за ламу, с дорогой душою. Чуть оспу у него, как клюшель дефтерит, зараза, не страшась мы за него стеновую. Но ныне смелость мы берем, и вот о чем. Просить дерзая милость вашу для благоденствия страны спустить с его величества штаны и дать ему березовую кашу. И возмущением объята шумит верховная палата, а в ней попы сильнее всех.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 То надлежит строптивому ребенку, подняв доверху рубашонку почтительно его посечь. Вот так и сделали. На днях меня встречает. Приехавший из этих мест, он весь от радости сияет и хлама подобрел, и так их обожает, что удар для них приготовляет всемилостивый манифест. Тем временем в журнале Пули вспоминали про 1789 год. Конечно! Стихотворение посвящено было Людовику XVI и, конечно, имелось в виду Франция и французы конца XVIII века. Это к ним относились заключительные слова стихотворения. В воздухе виет грозою, колеблется шаткий подгнивший престол, над пастью разверстой могилы раздастся карающий властный глагол, поднимутся мстящие силы и страшно искупят свой грех короли за тяжкие скорби народа, сотрутся возрожденной французской земли, их равенство – братство, свобода. Журнал «Гудок», тоже очевидно увлекшись воспоминаниями, воспроизвел снимки старых известных гравюр, изображающих Марию Антуанетту в темнице и взятие Бастилии. Странную сказочку рассказал зритель Федор Салагуб на этот раз уж без всяких исторических имен. А так, вообще. Сказочка давала новое объяснение старой басне, рассказанной еще Крыловым, о лягушке и вале. Федор Салагуб писал, это неверно, что она с натуги лопнула, и окалела. Она окалела от сухой малой блинки, и никакого вала тут не было. Валу в болоте делать нечего. А эта лягушка своим умом дошла до того, чтобы надуваться. И она надувалась помаленьку. Один день на вершок надуется, другой день на четверть, а то и отдохнет день-два. И все надувалось, надувалось, надувалось. И стала она, наконец, такая большая, что ни одному великану ее не охватить. И все ее очень боялись. Как она квакнет, так у самого краброго журавля поджилки жилки затрясутся. Но она этим, конечно... Пользовалась и требовала, чтобы ее слушались. А только когда она так надулась, так кожа у нее стала тоненькая, а кишка очень жидкая. Пока она сидела или прыгала на гладком месте, так все ничего было. А раз она прыгала, у нее на дороге сухая маленькая был, блинка встала. Лягушка не смотрит, куда прыгает, думает важная, а сухая малая блинка ей в брюхе кожу-то и проткнула. Сейчас начал с лягушки дух со свистом выходить. На всю округу было слышно «сссссс», дух из лягушки выходит. Как дух вышел, больше уж лягушка не могла жить, околела, и все видели, что она маленькая. Вот как дело было по-настоящему. А Валата Крылов ни к селу, ни к городу приплел. А может быть это он про другую лягушку рассказывал. Едва ли нужно пояснять, о какой маленькой лягушке говорил Федор Сологуб. Чем дальше, тем дерзость с сатирики подходили ближе и к нашему времени, и к нашему месту. Журнал Спрут, например, развернул Том Брема и взял оттуда характеристику животного из класса головоногих под названием Спрут. Прислушаемся, друзья. Цитата. Форма спрута такова. От туловища явственно отделяется большая голова, по бокам которой сидит пара крупных глаз. Вокруг отверстия рта расположены кольцом длинные, толстые, мясистые придатки руки. На внутренней стороне руки усажены вдоль в один или несколько рядов сильными присосками, с помощью которых спрут может присасываться к различным предметам. При помощи рук спрута щупывает и хватает предметы. Спрут – хищное, животное. Конец цитаты. К этому описанию естества испытателя Брема сатирик спрута присоединил и следующее, уже собственное наблюдение. «В огромном русском море, – пишет он, – несколько столетий живет и питается особой породы спрут. Он воплотил в себе народные сказания о спруче-чудовище» ничтожные и по силам, и по содержанию, он развил себе себе помрачительных размеров, способность присасываться к жертве и высасывать из нее все соки, страшная сила его в руках, которых у него 40 тысяч, столько же, сколько у русского правительства стало и щупальцах, которых у него сотни тысяч, столько же, сколько у русского правительства агентов тайных и явных. Зоркость его глаз изумительна. Ни одно движение жертвы не укроется от его наблюдения. Галочность его не знает границ. 130 с лишним миллионов морских обитателей служат ему пищей. Он был бы непобедим, если бы не отличался спасительным качеством. При большой, как у всех спута в голове, исключительная хроническая слабость мозговой деятельности — это облегчает борьбу с русским спрутом». Конец цитаты. А здесь уже определенный переход от общего к частному. Нет имени, но имевшие уши слышать, слышали и понимали, о ком идет речь. Кое-где делались и более точные указания, с весьма определенными намеками не только на имя, но даже на фамилии. Особенно изобретательным в этом отношении был все тот же журнал «Зритель». Тут почти в каждом номере можно было натолкнуться на намеки, далеко не тонкие, но в то же время с юридической стороны почти неуязвимые, где «Монарху» доставалось и в принципе, и, как теперь говорится, персонально. Вот несколько образчиков такого рода намеков. В музыкальном магазине? А есть у вас граммофоны фирмы «Монарх»?» «Извините, «Монарх» не имеем». «Почему же?» Сильно хрипят и очень непрочны. Самая плохая фирма. Сомнение. Без царя в голове говорят про того, головой кто слаб или не нужен. Я не против. Ни за, не ни скажу ничего. В голове царь быть может и нужен. На митинге. Однажды на митинге собрались лягушки. Нам квакали, жить невозможно, дало из пруда кровопийцу колюшку, Что колет нас всех так безбожно. Русские загадки. Две сучки, заморские штучки, За морем цена им грош, А у нас голой рукой не возьмешь. Вторая. Золотая храмина, важная бразина, Сверху держава, Зерцала вправо, на тряпице рыла, Врыли сила. Рожа ты, рожа, на что же ты похожа? Третье. Важный дворянин, большой семенин, в тереме гуляет, столом гадает, стол мой столишка, один сынишка, семь дочерей, бабка домать да куда бежать? Не нужно быть Эдипом, чтобы эти загадки разгадывать. Еще проще расшифровывались такие агентские телеграммы, как, например, «Забастовали младенцы, кричат, долой ромашку!» или такие стихотворения, как «Образцовое войско». Войско у Коленьки есть превосходное, Сам он командует им. Войско, по правде сказать, бесподобное, С кем мы его посравним? Есть артиллерия, пешие, конные, Флота лишь нет. Войско у Коли всегда в подчинении Чуждо зловредных идей. Пищи не требует И утешения не выбирает червей. А вот миниатюра за вечерним чаем. Гимназистик лет двенадцати читает бабушке газету. Взволнованная старушка с вздохом прерывает чтение. Поша, милостивый, сколько народу перерезано, сколько семей разорено, а домов-то разрушенных и нечесть. И подумать, что все это делается для спасения одного только дома. Гимназистик, а кто же хозяин этого дома, бабушка? Бабушка, спохватившись, мол, ты такие вопросы задавать? Лучше займись уроками. Придется бросить чтение газет. Гимназистик не унимаясь. А Романов, бабуся, журнал «Буревал» очень легко использовался с этой же целью в отделе библиографии, в то время настрого запрещенную, но широко распространявшуюся на фабриках и в деревнях, копеечную брошюру какого-то Романова под названием «Пауки и мухи». Печатанное без цензурного разрешения, писал журнал, сказка полна гнусной клеветы и пытается внести растливающие идеи в незатронутые еще пропагандой слои насекомого царства, возбуждая одну часть населения Российской империи – мух, против другой – пауков. Дерзкий автор совершенно упускает из виду уже самой природой установленные социальные различия этих классов. Всеми научными авторитетами – Епископ Никон, отец Иоанн Кришталский признано, что голубая кровь и белая кость, характеризующие пауков, являются достаточным основанием с точки зрения мировых законов для питания пауков дерзкими мухами. Интересно знать, кем себя считают господа Романовы и их свора – пауками или мухами? Большую сенсацию произвело напечатанное в зрителе и вызвавшее большое негодование цензора Письмо в редакцию. Цитата. В номерах 20 и 25 «Вечерней Руси» упоминается о каком-то маленьком корейце Николае Романове. Не откажете выяснить, что это за маленький Николай Романов? Не самозванец ли он? Вопрос этот необходимо решить, чтобы не вызвать нежелательных толков. Тем более, что в Руси пишут, что этот маленький Николай уже арестован. Подпись обесинец Василий Гогенцолерн» 4 декабря 1905 года. И Николай, и кореец, и маленький, и подпись Василия Гугенцолерн казалось, все говорило, что это про нашего. Казалось, на этот раз дерзкому Арцебушеву не сдобровать. Каково же было удивление и суда, и цензоров, когда Арцебушев привел на суд живого маленького корейца, который по документам действительно был и «Николай» и «Романов». Дерзкий редактор торжествовал победу над цензорами. На первый взгляд, такого рода вылазки могут казаться остроумными, пожалуй, колючими, но в общем все же не имевшим серьезного значения озорством. Озорство-то оно озорство, но все же дававшее свои результаты в смысле сведения заоблачных высот самого священного имени на Землю. От Божьей милостью мы Николай II, даже не II, до Коли, Колюшки и так далее. Дистанция огромного размера. Достаточно припомнить хотя бы, с каким негодованием чернососенцы требовали, чтобы убрать с почтовых марок лик Николая II, и как этот лик действительно убрали только потому, что казалось конщунственным прихлопыванием его почтовым штемпелем. Также по требованию этого сорта монархистов и по тем же мотивам был снят двуглавый «Орел» с подошвы колош Недопустимо да попирать ногами государственный геб. Цензура это так и поняла. В «Сигнале», в журнале «Сигнал» появилось, например, такое письмо в редакцию. Цитата. «Дорогая редакция! Мне очень хочется получать наш милый журнал, но мама мне не позволяет!» Подпись «Коля Р». Казалось бы, что может быть невиннее, но цензура сразу же усмотрела в письме. Цитата «Преступление, предусмотренное статьей 103 Уголовного уложения». Во-первых, как мотивировал цензор свое обвинение в подобного рода сатирических журналах, стало в последнее время обычным обозначать вышеприведенным уменьшительным именем государя-императора с целью указать дерзостное неуважение особе его императорского величества, а во-вторых, и заглавная буква фамилии подтверждает наличие преступления. Мерзкие сатирики, однако, не ограничивались преступлениями этого типа. Они пытаются, насколько это было возможно в то время выявить и внутреннюю значительность, вернее, незначительность человека, державшего в своих ругах судьбы и жизни многомиллионного народа. Уже первая речь царя, сказанная земцем на первом после вступления его на престол приеме, когда у него вырвались слова о бессмысленных мечтаниях земцев, показала достаточно ясно, с кем придется иметь дело. Тогда же был опущен вход в ход стихотворения, распространившийся в тысячах рукописных экземпляров, где этот эпизод был передан в таком виде. «Как у нас в городке, на Неве, на реке, Ника, Из себя вышел он, ножкой топает он, дико, И кричит, ей же ей, им не дам, хоть убей, в воле, Будет все как в, как в старь, а ли я больше царь, что ли? Я повластвую в сласть, и не сделаю власть мою куцей, Прикажу все сместить. Но не дам завести конституции. Мне сказала Мамея, Чтоб брал я пример с папы, И задам я трезон всем, кто тянет на трон лапы. Ведь по дудке моей пляшет много людей, очень. Хоть и молвит молва, что моя голова кочень. Земцам будет беда, ишь полезли куда. Шутки? Вам парламент? Да нос еще вас не дорос, дудки. Мне же, господа, я клянусь никогда, не утрёте. Я скажу напрямки, пошли вон, дураки, и пойдете. Ох ты, царь Николай, ты на земцев не лай, и задорник. Ты бы слушал совет, а ругня не ответ, ты не дворник. Лучше земцам не мли, а не люди земли нашей, а не то путиной, к немцам с сыном, с женой и с мамашей. Каждый новый день благополучного царствования только подтверждал первое впечатление, и если у кого еще и были какие-либо мечтания и надежды на то, что молодой царь внесет какую-то свежую струю в затклую атмосферу, созданную Александром III, то число таких мечтателей с каждым днем становилось все меньше и меньше. Еще в июне 1905 года, Однако депутация земских деятелей, обеспокоенных волнениями, возбужденными везде и всюду истреблением нашего флота при Цусиме, обратилась к царю с петицией. «Страшное слово измена произнесено», — говорил председатель депутации профессор князь Трубецкой. «И народ ищет изменников решительно во всех, в генералах, и в советчиках ваших, и в нас, и во всех господах вообще». Это чувство с разных сторон эксплуатируется. Одни натравливают народ на помещиков, другие – на учителей, земских врачей, на образованные классы. Одни части населения возбуждаются против других. Ненависть неумолимая и жестокая, накопившаяся веками обитой утеснений, обостряемая нуждой и горем, бесправием и тяжкими экономическими условиями, поднимается и растет. И она тем опаснее, что вначале облекается в патриотические формы. Тем более она заразительна, тем легче она зажигает массы. Вот грозная опасность, государь, которую мы, люди, живущие на местах, измерили до глубины во всем ее значении, и о которой мы сочли долгом довести до сведения вашего императорского величия. Единственный выход из всех этих внутренних бедствий – это путь, указанный вами, государь, созыв, Избранников, народа. Его императорскому величию благоугодно было ответить. Отбросьте ваши сомнения. Моя воля, воля царская, созвать выбранных от народа непреклонно. Привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом. Вы можете об этом передать всем вашим близким, живущим как на земле, так и в городах. Я твердо верю, что Россия выйдет обновленной из постигшего ее испытания. Пусть установится, как было в сталь, единение между царем и всей Русией, общение между мною и земскими людьми, которые ляжут в основу порядка, отвечающего самобытным русским началом. Я надеюсь, вы будете содействовать мне в этой работе. И журнал «Зритель» целиком перепечатал эти две речи без всяких комментариев. Но из-за каждой строчки и из-за каждой буквы перечатываемой царской речи выглядывает насмешливо презрительное лицо сатирика. Любой сатирик, историк и даже не историк, а просто человек, у которого были под руками хотя бы лекции по русской истории профессора Кручевского, знал, что за общение было встать у царя со всей Русью. Какое единение, обещал Николай II, едва ли представлял себе он и сам. Царь, мечтавший о том, чтобы жить, так как в старину живали деды, сам подсказывал кадрикатуистам, как его писать. Кое-где его добродушно называли царем Берендеем. В Жупеле, например, была напечатана сказочка про доброго царя Берендея. Не понравившееся цензуре, но в сущности сравнительно еще добродушная. Начиналась она так. Думного дьяка спросили, умен ли царь Бериндей. Думный дьяк ответил, царь Бериндей, очень добрый человек. Как и в чем выражалась эта доброта, в сказочке иллюстрировалась разного рода конкретными примерами, приведенными здесь же. Однажды добрый царь Берендей захотел сделать что-нибудь приятное и полезное для народу. Он сел к столу и начал писать манифест. В неустанном попечении о благе моих подданных. Дальше царь Берендей ничего не придумал и заснул. Царь Берендей страдал бессонницей. Придворные объясняли ему, что это от царственных дум. Царь Берендей не согласился с этим. Напротив, сказал он. Когда я начинаю думать, тогда меня клонит ко сну. Царь Берендей очень огорчился, когда его народ голодал. Однажды он был расстроен рассказами о том, как страдают голодающие, и, садясь за стол, сказал, «Я не могу есть этого супа, когда мой бедный народ голодает». Министры отправили суп в голодающие губернии, а царю Бериндею велели, зажарить фазана. При всем том надо сказать, что сатирики принципиально отказывали царю в какой-либо самостоятельности. Действительно, ходили прямо анекдотические рассказы о том, как министры докладывали и передокладывали дела, как по докладу одного отменялось «быть посему», вырванное докладом другого, и как сейчас же этот другой опять добивался того, что царь восстанавливал свое первое решение. Какой бы доклад ему не представляли, на каждом он выводил свое «с», что означало «согласен». Но не успевал еще засохнуть лак, которым это священная «с» покрывалась, дабы сохранить его в назидание потомству, как такой же «с» появлялась на докладе другом, совершенно противоположным. На это ясно намекал журнал «Зритель», давая совет. Если хочешь знать не в Туне, что нам нынче принесло, справься лишь, кто накануне ездил в царское село». Ославился и журнал «Дикарь», появившимися здесь историческими записками полковника Минро Гриманова. Они обратили на себя общее внимание, чему немало помогала и цензура, указавшая, что в статье кроется цитата «преступление предусмотренное». О ком шла тут речь, конечно, ясно. Во-первых, полковник Николай II, которого Александр III не успел произвести в генералы, так и оставался полковником, а во-вторых, на это очень прозрачно, на Николай фамилия полковника Мин плюс Риман плюс Романов своего рода троица единосущная и нераздельная. Мин и Роман известные своей стерепостью полковники Семеновского полка. Оказывается. От своего отца полковник получил наследство такой девиз рода Минрагримановых: «Полковник, отправляясь в путь, не режь повстанцев как-нибудь, режь их заботливой рукой. Латыш ли русский не друг твой? Хор. Режьте, братцы, режьте, бейте энергичней. Режьте, перед вами материал привычный. Трое красных — ход на гайке, десять пли и не зевайка. Сто — скорее пулемет. бей!" и наша вверх возьмет. Жалкая фигурка нашего, самодержавнившего, благочестивейшего великого государя к этому времени определилась настолько, что следующий поставленный в журнале Жупил вопрос «Кто он?» не представлял больших трудностей для размышления. Цитата. «Это был самый популярный и самый непопулярный человек во всей империи. Популярный, если считать по бездне, остроумных на него памфлетов и карикатур, раскупавшихся на расхват, непопулярный по силе власти. Это был самый первый и самый последний человек в государстве. О нем кричали газетчики, о нем кричали карикатуристы из витрин всех магазинов. Художники его в рисунках, поэты в стихах, писатели в прозе, народ Везде. Уличные подавцы пользовались им для рекламы своего товара. Уличные мальчишки открыто издевались над ним на всех перекрестках. Он грозил. Над ним хохотали. Он посылал репрессии. Над ним издевались. Он в бессильном порыве уничтожить своих врагов. Сжимал свои беспомощные кулачишки. И в тот же день эти последние судороги умирающего режима передавались в карикатурах во все концы. Он смеялся над свободой. Свобода смеялась над ним. Да, времена сильно переменились. Народ утратил страх не только перед монархом, но даже перед его пулеметами. Мало того, сам начал угрожать, и эти угрозы отразились вполне определенно в целом ряде стихотворений и сказочек, не оставлявшись никакого сомнения в том, что хотел ими сказать автор. Журнал «Штык» дал такую назидательную басенку. «Пчела ужалила медведя в лоб». Он лапой полубухлоб, а в лапе камень был. Пчелу-то он убил, но боль себе усугубил. Басни эту можно пояснить, да чтоб гусей не раздразнить. Такого же рода предсказания заключала в себе сказка о мальчике с пальчик. Жил маленький мальчик, он ростом был с пальчик, бумажки писал, и пальчик сосал. Но штука, явилась бука На да мальчика хлоп, примехонько в лоб. О, маленький мальчик, где ждился твой пальчик, но это присказка, гляди, вся сказка будет впереди. Турецкая сказочка была несколько страшнее. Спросил однажды по дешах Великого Визиря, какой смертью умер твой предшественник? Его убили, отвечал Визирь. А его предшественник? Его тоже убили. «Как же ты не боишься править министерством, спросил Падишах. Великий визирь помолчал и стал спрашивать. «Скажи мне, великий Падишах, как почил твой дед?» «Его разорвалось снарядом», ответил Падишах. «А твой прадед отравился?» «Как же ты не боишься сидеть на престоле?» «Откуда ты знаешь, что я не боюсь?» Возразил падишах. В том же журнале «Зритель» в отделе мелочи давались такие советы, когда зуб, хоть и крепко сидящий, прогнил до основания, его следует удалить. Если при выдергивании валится корона, то этого недостаточно. Непременно надо рвать с корнем, как бы это трудно не было. В первом номере журнала «Сигнал» напечатана сказка «Красная шапочка» где слова Трепова «Патронов не жалеть» употреблены с таким переносом "патронов не жалеть». В восьмом номере журнала «Зарниц» напечатана на первой странице переделанная гравюра «Саша Шнейдер, анархист». Вариант, сделанный художником, был весьма красноречив. Вместо одного сирийского деспота на престоле сидит деспот, около которого две женщины, две царицы, а два, не один анархиста уже подняли бомбы. В орнаменте, окружающем рисунке, тоже все бомба. Многие радикально настроенные выпроваживали царя за границу и даже были убеждены, что он последует примеру тех из своих верноподданных, которые, испугавшись революции, предпочли забрать свои капиталы и покинули Россию. В сигнале был напечатан рисунок с двумя надписями «Перед отъездом за границу. И второй звонок. На нем изображен вокзал. Парад локомотива закрывает лица, но ясно виден полковничий полет, идущего к вагону, ботфорты со шпорами. Рядом с ним идет женская фигура, тут же везут детскую колясочку. Жандарм вытянулся во а все, отдает честь. В цензуре особенно не понравилось еще то, что... Рисунок под названием «Второй звонок» был напечатан сейчас же вслед за таким сообщением господина Роланда. В политических кругах много говорят о втором митинге самодержцев, созываемом императором Вильгельмом где-то в Балтийских Шхерах. В прокламации, приложенной в повестке на имя турецкого султана, выставляется ряд с требований, которые должны быть немедленно предъявлены народу. Первое — Действительная неприкосновенность личности. Свобода слова. И, в частности, право читать газеты без танцевских выразок. 3. Свобода передвижения. 4. Нормировка рабочего дня. 8 часов для сна, 8 часов для отдыха и 8 часов для занятий фотографированием и директировкой фокстерьеров. 5. Право ежедневных прогулок в течение двух часов по улицам столицы. Шестое, Восстановление отмененных полов. 7. Об окончательном расчете народ обязан заявить не позже, чем за два месяца, дабы он мог заблаговременно приискать себе другие занятия и не оказался бы вместе с семьей, выброшенным на улицу. Митинг закрытый. Вход исключительно по повесткам. Прокламация была перехвачена не занимающим еще поста министром внутренних дел известным международным сыщиком Рачковским и доставлена в руки немецкой полиции. Немецкие народы в сильной тревоге боятся императорской забастовки. Сатирики тут попали не в бровь, а прямо в глаз, и громко сказали о том, о чем тайно подумывали наверху все вплоть до царя. Воспоминания графа Вита дают ряд свидетельствующих об этом фактов. Когда Витте с проектом манифеста 17 октября въехал на проходе в Петергоф, Тут же ехал обергов-маршал двора Бенкендорф, все время плакавшийся, что у их величеств пятеро детей. Так что если на днях придется покинуть Петергоф на корабле, чтобы искать пристанище за границей, то дети будут слежить большим препятствием. Намеки сатирических журналов были поэтому сугубо неприятны. В отвеченных выше рисунках сигнала, да еще в стихотворениях Корнея Чуковского «Перехваченное письмо» цензура увидела признаки дерзостного неуважения к верховной власти и оскорбления его императорского величества и требовала предания Корнея Чуковского суду. Глава 7. Николай II в карикатуре изобразительный. «Мальчик с шишкой». «Черная сотня», Чехонина. запуск киевского генерал-губернатора Клейгельса об этом рисунке, первый карикатурный силуэт Николая II, «Пламенное сердце» и другие новости. То, что удавалось сравнительно легко сатирикам слова, то было гораздо труднее художникам-карикатуристам. Между тем, эта задача для сатирических журналов представлялась особенно ценной – Драгоценное изображение особы, государя, императора было под такой бдительной охраной решительно всех ведомств, что малейший шарш был, особенно в начале 1905 года, совершенно невозможен. Пришлось прибегнуть на первых порах калегории. Чехонин с этой целью использовал рубец на лбу Николая II, бывший результатом удара палкой, нанесенного в городе Отцу, Каким-то японским городовым, еще в то время, когда он в бытность наследником посетил Японию. Случай этот стал общеизвестным, и не было кажется человека, который бы не знал наизусть вызванного этим событием экспромта Геллеровского. Приключением в отцу опечален царь-царицу Тяжело читать отцу, что сынок побит полицию. Цесаревич Николай если царствовать придется, никогда не забывай, что полиция дерется. Популярность, полученная от этого удара, шишки и была блестяще использована в журнале «Зритель». Стоило только нарисовать маленького мальчика на тонких спиралью ракетических ногах с большой головой и шишкой на ней для того, чтобы поняли, о ком идет речь в карикатуре. Вид у этого мальчика всегда был глупый приглупый, и торчит он на каждом шагу. Вот виньетка, изображающая телеграфной столбы с беспомощно висящей изрезанной проволокой. Телеграфная забастовка. А мальчик стоит, сосет палец и неудывающе, глупо смотрит. На лбу у него роковая шишка. На другой виньетке мальчик с шишкой тянется к банкиру, сидящему по горло в золоте. А рядом стихотворение, посвященное катастрофическому падению государственной ренты. Особенный успех имела небольшая по размеру черная заставка Чехонина, полная черных силуэтов. В эту рамку, в эту узенькую полоску он поместил целую группу героев момента, которым русское общество было обязано всем происходившим. Сюда вошли Громозки точно спустившийся с момента Трубецкого Александр III, Иоанн Кронштадтский, Победоносцев, Гаремыкин, Скрыдлов и прочие. Среди них путается под их ногами маленькая рахетическая фигурка мальчика с шишкой на лбу, по которой все должны были узнать и действительно узнали самого Николая II. Портретное сходство всех фигур поразительная, но винетка миниатюрная не обратила на себя внимания цензором и… Чудом проскочила. Удивленный таким неожиданным разрешением, Арсебашев увеличил эту виньетку почти втрое и поместил на распашку журнала. Успех номера был колоссальный. Читатели сразу узнали в этом рисунке всю Черную сотню. Объединением всех попавших в нее фигур Чеходин сказал больше, чем могли сказать и говорили наиболее смелые публицисты. Печать молчания не помешала дать понять, что во главе Черной сотни или, вернее, в ее руках сам «Царь». Номер зрителя был раскуплен моментально, к вечеру газетчики продавали журнал уже по полтора рубля вместо пяти копеек, а кое-где даже по три рубля. В течение месяца номер выдержал четыре издания. Атмосфера была настолько угрожающей, что Чехонин предусмотрительно переехал на другую квартиру и некоторое время проживал без прописки. 23 августа 1905 года директор департамента полиции Рачковский обращал внимание Белграда на цитата, «предосудительный образ действий редакции зрителя на предмет зависящих распоряжений». Поводом послужил именно этот номер 10 и напечатанные в нем силуэты, которые цитата, «согласно полученным департаментом полиции сведениям, распространяемых среди публики слухах, Является карикатурами на высших правительственных лиц. Конец цитаты. В цензурном деле сохранилось одно любопытное в этом отношении письмо от 9 октября 1905 года. Автор, на всякий случай, все же скрывший свое имя под псевдонимом Русский, ссылаясь на свое оскорбленное верноподданическое чувство, обращал внимание Трепова на цитата Возмутительный факт публейшего откорбления величества. На Невском проспекте, писал он, разносчики газет навязывают прохожим паскудненький уличный журнальчик-зритель номер 10 где помещена карикатура под заглавием «Черная сотня», и под ней уже появился литографированный список заключающихся в карикатуре лиц, в том числе и священные для честного русского человека имена Николая II и Александра III. Этот возмутительный факт глумления над священной особой государя с августа месяца принял скандальные размеры, так как по приложенному списку враги Отечества тут же, на улице, рассматривают карикатуру и предаются дерзновенным насмешкам и издевательствам. Конец цитаты. Интересные даты. Десятый номер зрителя вышел 14 августа, донесение Рачковского написано 23 августа, а донос оскорбившегося верноподданного 9 октября, почти два месяца был спрос на силуэты. Тоже же, оказывается, происходило и в Киеве, и в Нижнем Новгороде, и в Варшаве, и в других городах. В итоге журнал «Зритель» был приостановлен в экстренном порядке. А когда через некоторое время вышел вновь, снова вспомнил о шишке, и напечатал большой рисунок Чихонина, почти двухстраничный, на котором изображен в центре Витте в женском костюме. У него на коленях стоит мальчик с шишкой на голове, а на заднем плане видны пара голубков, очень напоминающих двуглавый орел и повешенные на шелковом шнурке, за который дергают Витте, игрушки плесунчики «Манухин», «Дурново», «Оболенский», «Кутлер», «Ламсдорф» и другие. Дерзость журнала заключалась в том, что он не только поместил этот рисунок, но здесь же, рядом, напечатал еще в виде пояснительного текста целую сказку об одной мамаше и нечистоплотном мальчике. Правда, сказочку не длинную, но тем хуже. Вот что в ней говорилось. Жила-была мамаша, был у нее мальчик с пальчик. Пальчик сосал, людей кусал. Мамаша головку ему очищала, мамаша его от людей защищала, мамаша его понимала. Словом, они друг друга понимали, без слов, а относительно мальчика прибавлено еще было особо. При всем желании определить пол и возраст мальчика мы не имели никакой возможности этого сделать, так как видим только затылок и тот, с шишкой. Было дерзко то, что эту шишку зритель мало того что нарисовал, да еще и подчеркнул, причем ударил Николая II по самому больному месту, указал на роль и значение Витте, которого царь постоянно и зло ревновал к своей самодержавной власти. Такого рода выходками знаменитая шишка была так определенно канонизирована что вскоре уже явилась возможность оперировать на нее совершенно свободно, издеваясь над бессильной злобой цензуры, ревностно служившей только что объявленной свободе, печати. И когда через некоторое время был напечатан большой на всю страницу рисунок с большой еловой шишкой в центре, почтительно провожаемой министрами в путешествия, то здесь уже не нужно было ни традиционного мальчика, ни какого-либо пояснительного текста» а шишка все же мало удовлетворяла сатириков. Настоятельно чувствовалась потребность в карикатурном подстрете, тем более, что в европейской карикатуре, как это указывает книга Дран картере опыты в этом направлении уже были. Робкую, быть может даже не очень замеченную многими попытку, в этом направлении делает Чихонин. Он очень удачно скрывает, Сделанный силуэт миниатюру Николая II в проект модели, которую зритель номер 24 предлагает выбить в ознаменование свободу печати. В центре этой модели помещается закованный в тяжелую цепь гирлянду художник. Внизу на связывающей его цепи висит огромная гиря. Звенья цепи состоят из голов, самых крупных черносотенных голов того времени. Сюда-то, в оригинальную группу, в самом низу направо, Чихониным поместил силуэт Курносова Николая II, почти фотографически сходный. Налево от него портрет мамаши Марии Федоровны с ее типичной, хорошо известной по портретам высокой прической. Дальше идут портреты великого князя Владимира Александровича Иоанна Кронштадтского-Дурнавого. Словом, та же самая «Черная сотня», только другим манером, как писалось в старых поваренных книгах. Шишка шишкой. Но приходилось искать и что-то более острое. Это удалось опять тому же Чихонину. На этот раз он взял символ более сложный. Как-никак шишка, намекавшкая на всем известный факт ударом, нанесенного Николаю II в Японии японским городовым, была все же только внешняя примета. Теперь Чихонин пустил в ход пылающее сердце. Тут уже была некоторая политическая психология. Это было сердце царева в руце, не божий, но призванного спасать отечество Витте. Хранитель этой священной драгоценности восседает на Ледвалевской урне благовония в шутовском колпаке, на котором в виде гоккарды помещены полицейский свисток и крючок. По всему борту рисунка энергичные кукиши по направлению к Витте, а на хартии, которой он попирает ногами текст, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения. Сами не вошли и входящим препятствовали. Карикатура была и откликом, и предупреждением грозным, и одновременно ответом на знаменитое обращение Витта к рабочим с воззванием начинавшимся словами «Братцы рабочие, станьте на работу, бросьте смуту, пожалеете ваших жен и детей». Как известно, на это трогательное родительское увещевание, исходившее от пламенного любящего сердца, рабочие резолюции отвечали, пролетарии ни в каком родстве с графом Вита не состоят. Показали. Кукиш. В самом деле, ссылка на сердце царя была в это время очень типичной. Так, например, в циркуляре министра, предлагавшим рабочим возвратиться к своему обычному труду, так как без него они обрекают на нищету самих себя, жен и детей, между прочим, говорилось, цитата, «Возвращаясь к работе, пусть знает трудящийся люд, что его нужды близки сердцу государя-императора, как и нужды всех его подданных». Некто Женевский нашел в одном из дел военно-морской секции единого архивного фонда, Речи и слова Его Величества разным депутатам. Запись одной из речей Николая II по поводу событий 9 января. «Я принял вас», – заявил Николай II своим депутатам, – «чтобы сказать после всего случившегося на этих днях в столице мое слово. Запомните это и верно передайте всем вашим товарищам. Когда на улицах Петербурга пролилась кровь моих подданных, сердце мое тоже облилось кровью от скорби о несчастных». Большей участью невинных жертвах происходивших цмут. Пылающее сердце таким образом сразу окласилось определенным ироническим цветом. Спустя некоторое время Чихонин уточнил свою идею и придал нижней части пылающего сердца, хотя и отдаленное, но все же сходство с чертами лица Николая II. Лицо редька, корешков вниз по характеристике Гоголя, а верхняя большая часть сердца получила контуры огромной императорской короны, который, совершая, тонет маленькая голова царя. По-видимому, этот вновь изобретенный символ так понравился самому художнику, что он сделал его постоянной маской журнала "Маски". А в первом номере масок на первой странице рискнул даже поместить прежнего черного мальчика, но уже с плавающим сердцем вместо прежней головы и в мантии, покрывающей добрую четверть земного шара. Подпись подсказывала, что это червонный туз или пламенеющее сердце свободы. Дальнейшим этапом разработки портрета Николая II была необыкновенная ядовитая карикатура Чехогина изобразившего после манифеста 17 октября о «Нашу Конституцию» в виде карточного домика. Трудно было дать более образное и более правильное изображение конституционного карточного домика, который строил некто со связанными ногами на стареньком шатающемся столике с тоненькими или держащимися ножками. «Просят не дуть», — говорила подпись. Карикатура появилась в тот момент, когда огромное большинство заправских политиков приходило от новой конституции в восторг и готово было совершенно серьезно просить не дуть. Чехонин, один из первых, понял настоящую цену этого карточного домика и решил подуть. Насколько помнится, этот суток был перепечатан в заграничных иллюстрированных изданиях. Наглядно и просто ознакомивших Европу при его помощи с истинным характером, как нашей Конституции, так и скрывавшегося за карточным домиком ее августейшего создателя. Показать подлинный лик Николая II для карикатуриста было особенно соблазнительно, потому что его уже отлично рисовали в иностранной карикатуре, да и у нас было сделано кое-что в этом направлении. Помню, ходила по рукам небольшая черная скульптура из дерева. На первый взгляд это было просто какое-то столярное украшение. Но стоило его поставить под известные углы, и получается совершенно ясно, отчетливый силуэт Николая II в гробу. Открыто, хотя не особенно искусно, рисовали Николая II на листках, оттиснутых на гектографе. Студенческая организация Технологического института, например, пустила в обращение рисунок, изображавший прием депутации рабочих, где Николай II милостиво беседовал с рабочими, которым представлены жандармы. По два, на одного. На другом рисунке рабочие вывозят Николая II на тачке. Попытку дать в печать изображение лика Николая II сделал сигнал – Здесь нарисован человек, сидящий за столом в нерешительности подписывать или не подписывать какую-то бумагу, склонившаяся над ним смерть что-то напивает, а компонируя на арфе, на которой осталась только одна, последняя струна. Сходство с Николаем очень отдаленное, но что это именно он, подчеркивает помещенный на спинке кресла двуглавый орел. Зритель приблизительно в это же время. Изобразил довольно безвыходное положение царя Гороха, неожиданно для себя наткнувшегося на штыки и уколовшегося так больно, что у него слетела корона с головы. Царь Горох в полном недоумении спрашивает «Ой, да что же это? Здесь штыки, там флаг. И корона где-то. Тучи, бури, мрак» а через страницу в том же номере, как это было принято у зрителя, как бы в пояснении и дополнении картинка под названием «Результаты», на которой матросы жестоко расправляются со своими командирами. По примеру Чехонина и другие художники все чаще прибегают к символике. С этой целью были использованы царские регалии. На одном из таких рисунков, например, Витте закладывает банкиру горностаевую царскую мантию. Банкир, однако, денег дать под нее не соглашается, указывая на то, что она дырявая. По-видимому, не помогает дело и то, что Витте демонстрирует здесь же орла, посаженного в клетку и прикованного к ней внушительной цепью. В другом месте того же сигнала представлен Витте, сосредоточенно штопающий двуглавого орла, сильно потрепанного в журнале «Яд», Изображен испуганно летящий двуглавый орел, которого настигают языки дыма и пламени, поднимающиеся из многочисленных фабричных труб. Интересен стилизованный, характерный для белибина рисунок, на котором фигурирует царь Дадон со свитой и ковыряющим в носу маленьким наследником. Его хорошо дополняет сделанная в древнерусском летописном стиле подпись, поясняющая рисунок и рассказывающая, как царь Дадон. Восстал от богатые и обильные трапезы, великолепное чрево свое заморскими яствами преисполнив, увидел в окно месяц, спросил сначала своего ближнего боярина, кто есть маз Когда же тот ему ответил, что он царь Дадон, единый над всей землей, то царь Дадон, указывая на Луну, так у и соизволил, а там у кто царствует. Хотя и стояла подпись Дадон. Но, конечно, все это относилось к великому уму нашего. Классическими образцами политической карикатуры могут служить появившиеся в журнале Жупил два рисунка: один Билибина, другой Крыжебина. Белибин использовал широко распространенный портрет Николая II, он взял его арматуру. Его всем известную рамку вынул оттуда самый портрет и вместо него нарисовал осла. Просто и очень образно. Единственный, но весьма существенный недостаток этого рисунка заключался в том, что он требовал все же известной подготовки. Человек, которому не попадался на глаза портрет, положенный в основу рисунка, не поймет его ядовитой соли. Впрочем, тогда все понимали ходил анекдот про городового, который тащил в участок человека, громко крикнувшего «Дурак!». «Что ты?», – протестовал арестованный, – «Да мало ли я про кого?». Ладно, если «Дурак» значит про «нашего», – осёл воспринимался так же. Гораздо выразительнее в этом отношении рисунок Гражибина. Гржебин взял двуглавого орла. При рассматривании его в том виде, как он был помещен в журнале, каждый видел своеобразно стилизованного орла, у которого на груди вместо обычного изображения Георгия Победоносца был вставлен кружок с надписью «Конституция». Но если рисунок повернуть в обратную сторону, орел сразу же превращается в стоящего спиной Николая, поднявшего горностаевую мантию и показывающего обнаженную часть своего туловища ниже спины. Жест, правда, грубый, но очень выразительный, соответствующий Кукишу и весьма распространенный в нижних народных слоях. Рисунок настолько выразительный, сам по себе ясен, что делает излишней даже имеющуюся под нее подпись Орел-оборотень. Необходимую разве что для того, чтобы указать читателю, что рисунок следует рассматривать не только в прямом, но и в перевернутом положении. Да, сейчас орел с конституцией, и сейчас же только повернут Николай II, последнее семейство обмановых, самый маленький и самый крупный обманов с его привычным грубо циничным жестом. Гран Картере, большой знаток карикатуры, придает этим двум рисункам Билибина и Гаржебина исключительное значение. Этим говорит он, все сказано. Отныне можно говорить не конец Польши, а скорее Конец царя. Прямо гениальным сатириком Колумбом сатирическим был тот самый остающийся неизвестным издатель, который выпустил отдельной брошюрой «Собрание речей» Николая II. Собрание-то вышло настолько махровым, что цензура его запретила и изъяла из Начиналось оно знаменитыми, бессмысленными мечтаниями, окончалась речью ломовым извозчикам, своеобразным царским советом. Объединяйтесь и старайтесь. Все эти подлинные, золотые слова, своевременно опубликованные в правительственном вестнике. Понятно поэтому, какую остроту должны были иметь такие напечатанные в буревале телеграммы, бывшие как бы откликом на одну из речей нашего. Лондон. Тронная речь произвела невыразимое впечатление. Берлин. Тронная речь произвела огромное впечатление. Париж. Тронная речь произвела адское впечатление. Константинополь. Султан обещает туркам тоже произнести тронную речь, если кадеты и в Турции одержат а верх. Париж. Дополнительно. В салонах полагают, что тронную речью блистательно разрешен аграрный вопрос. Где-где в цензуре эти телеграммы в связи с рецензией на книгу Романова «Пауки и мухи» произвели адское впечатление. Номер Буревала был немедленно конфискован, редактор «Турок» присужден к заключению в крепости на два года, а сам журнал запрещен навсегда.